Привет! 23 февраля мы разыграем вот эту крутую мойку Катри 3 Full Control. Для этого нужно всего лишь прийти к нам в магазин, совершить любую покупку, получить купоны и зарегистрировать их. Так что до 23-го. Пока!